Привет, привет! И с вами Вита Лобня. И мы продолжаем наш проект «Лобнинский кролик». И сегодня я вам хочу рассказать о опыте скрещивания. У нас мы скрещивали девочку помесную, по окрасу похожую на бабочку, с серебром. Почему выбрали для скрещивания именно серебро? Поскольку в весовых категориях они хоть как-то близки. И они показывают хорошую динамику в наборе веса. Поэтому скрещивали серебром. Давайте заглянем, что у нас там получилось. У нас там вон сидят крольчатки. Маленькие, им сейчас меньше месяца. Но мы уже открыли глазки. Да, жуем сено. И вылазим из гнезда. Поля, фу! Не надо приставать к ней. Да. Вон мамочка такая вышла. у нас по цвету похоже на бабочку по расцветке. И часть крольчат у нас черные. После линьки будет понятно, они останутся просто черными или же все-таки уйдут в расцветку серебра. Но, опять же, они все равно останутся повестными. Посмотрим на то, как они будут набирать вес. Ну, надеюсь... Четверо пестрых и а четверо черных. Угу. У нас 50 на 50 вышло. Поль, брыз. Поль, не приставай к ним. Поль, брысь! Они кушать хотят, а ты к ним лезешь. Да. Это был первый акрол у этой самочки. Нам ее отдали, поэтому... В ужасном состоянии, да. Она, она была очень худая, ее откармливали, чтобы она набрала хотя бы минимум веса, который нужен. А, они покушать хотят, она их не хочет кормить. Ну, сейчас мы уйдем на покормку. Да. Ну, в целом, посмотрим, как будут развиваться наши крольчата, посмотрим. Ну, это вот первый опыт в выведении поместных. Мы не скрещивали, но ну, поскольку у крольчиха есть, надо же блоским сажать. пока-пока, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал и поддерживаем его комментариями. Всем пока! С вами был Лобнинский кролик и канал Вита Лобня.